1986 год, 26 апреля, суббота, час 23 ночи На Чернобыльской атомной электростанции случается крупнейшая техногенная катастрофа 86 Третья ночная смена, я спецовки проверяю неисправность управления Реле давления от переутомления, забыл перчатки, волнение Хочу вернуться до кого мое стремление в них стало все белым, вокруг высота, вся жизнь перед глазами промеркнула, а за ней темно как восемьдесят Чевая земля дрожит Резко чем-то ослепила, кто-то бежит, а теперь я оглушила Еще чувствую боль в груди, когда пришел в себя, увидел ужас впереди. Товарищи все обгоревшие лежат, а это что? Это рука, о боже, я узнал ее Обручальное кольцо на пальце без зымяном Вспомнил свадьбу свою семью, родной дом Я чувствую холод, труднее становится дышать Теперь я понимаю В них стало все белым Вокруг высота вся жизнь перед глазами Промеркнула, а за ней темно Вылетая в дверной проем И как Реактор, пожарники в пути Погибло много людей, о боже, помоги Первым был Валерий Ходымчук снесенный одним махом Много лет уже прошло, а он и сейчас под вагам Его так и не нашли, хотя что искать И больше не увидит своего родного сына Мать, а сколько там еще людей погибло, сколько облечилось А сколько жителей тогда еще не знали, что случилось им даже не снилось И даже когда город спал Какую картину кто-то им нарисовал Становится опасно Радиация от кто-то поливает огород А кто-то пьет квас В общем все работали А вечером гуляли Они ничего не знали От них это скрывали И лишь потом все жители узнали Радиация впервые слышат после войны Эвакуации Каждый ищет своих Кем бы ни был Кем бы ни был Наши страны после взрыва ветераны Вспомнили минуты войны, перегрузка реактора Чьи-то опыты или, быть может, излишек некачественной работы Три дня горел реактор, три дня У страхи каждый человек дрожала земля Тысячи героев приняли вызов огня Вдыхая смертоносный туман дня Мы помним на земле явление ада Здоровья к старости за подвиг награда Герои погибали в страшных муках Последствия аварии отразилась на детях и внуках Не стоит искать еще кто прав, кто виноват Трагедия произошла, да, и это факт Прошлый век, тушеншие герои, о них скорбим За спасение нашей жизни вас благодарю.